сегодня будем рассматривать сайт для заработка на мобильных устройствах можно зарабатывать как на мобильных устройствах так зарабатывать на телевизорах ну, куда вы это приложение поставите где есть android приложение ставите запускаете зарабатывайте как видите у меня на счету сейчас можете почитать 29 центов это это именно этот телефон redmi мой заработал Заработок на рефералов 2 доллара. это Я же свою ссылку на телевизор поставил. Всей семье на телефоны. Там можете ставить беспроблемно на... Свою ссылку размещать везде, на любые телефоны. Думаю, есть лишние 20-15 телефонов, пускай работают. Интернет сильно не живет. Телевизор также и телефоны не глюкают. Ну, никаких. Проблем с приложением вообще нету. Зарегистрируйтесь. Зайдете сразу сюда. Это главная страница. Скачать установить нажмете. И вот вы выбираете, на какую систему вам надо. Для Windows можете поставить себе. Третье это для Android. На Huawei там разные ставится. Короче, много на разные вот системы можете поставить эту программу. Также само запускаете ее. Запустится программа и начнет сразу зарабатывать деньги. Статистика обновится в течение нескольких часов. Когда заработок у вас пойдет, обновится в течение нескольких часов. так Как проверить? Моя сеть нажмете. И вот внизу у вас будет IP-адрес. Там страна, город. Вот водофон, если с телефона. Трафик, какой скачали вы. Android. Ну, это все можно посмотреть там. А если вы запустите несколько там телефонов одновременно, с, ну, несколько программ. Можете программу одну и ту же ставить, если на разные телефоны вашу же программу ставите. Ну, просто вот как... Чтобы вам понятнее было, я на телефоне залогинился под своим логином паролем, зашел, взял реферальную ссылку на, на свой же телефон на другой скинул. Но ну, вы можете заходить с, под своим логином паролем на сайт. Он разрешает пять устройств с, одни, с одного IP адреса, чтобы у вас работало Тогда у вас здесь внизу будет там сколько 5 телефонов работает? Значит, все пять будет показывать телефонов. Так, покажу сразу выплаты вам. выплаты выплаты идут на киеве перфект я на паер на паер вывожу беспроблемно ну тут видите вот загорается вот можно на визу на карту вывозить выводить от 20 долларов тогда кошелек загорится у вас и также здесь вот можно криптовалюты я на пайер вывожу без проблем сразу приходит пару минут приходит и вывожу потом на карту вот выводы мои 2 доллара, 4, 9 ну по разному это тоже как, как интернета зависит чтобы все устройства включенные у вас были постоянно в работе потому что иногда закрывается в настройках надо в приложениях в телефоне настроить чтобы у вас приложение с автозапуском было. Чтобы вы его постоянно сами не запускали. С автозапуском. Оно постоянно у меня висит. Сейчас покажу вам. Вот видите. Первая пчелка. Видео сниму. И круглый значок доллара. Это приложение значит работает. Вот оно, Внизу значок доллара. Вот он работает. Собирает вот здесь раздать интернет. Главное, чтобы эта галочка была э, включена. Когда вы скачаете программу свою на сайте, запустите ее, войдете там под своим логином, паролем ну, в программу. Ну и все, установите приложение автозапуск все через пару минут вы начнете зарабатывать ну почитайте там все зависит от какого ну, устройства в принципе не имеет с какого города с какой страны и от чистоты связи если подключаешь вот я вай-фай подключил то быстрее начинает чем скоростнее интернет тем больше вы будете зарабатывать ну выводят деньги без проблем но чем больше насобираете рефералов это понятно то у вас заработки намного будет больше увеличиваться все здесь понятно ничего такого сложного нету установите кому что непонятно под видео напишите мне в комментариях я посмотрю объясню следите за дальнейшим моим видео я, таких программ у меня очень много и буду выкладывать только проверенные на вывод денег потому что очень много там программ не скидывают половина из них не работает, или деньги, или вообще даже там номер кошелька, то здесь намного это проще, деньги выводятся, и будем потихоньку работать. Все, всем пока, подписывайтесь на канал, ставим лайки, всем пока.